Ну, секундочку еще сейчас. Что-то у меня тут немножко слетает. Так, так, так. Оп. Ага. Так. Так. Видно, слышно, ставим лайки, лайки, здравствуйте, пишут, хорошо слышно, добрый вечер, отлично, если хорошо слышно. Тогда к сегодняшним новостям. Сейчас я все расставлю, прямо одну секундочку, чтобы было удобно и легко. Все, все, окей, привет. Отлично. Так, какие у нас сегодня новости? Во-первых, хотел бы сказать, там Иван вышел с новой программой, также на канале Народовластия. Я, честно говоря, не видел пока еще, но после эфира обязательно сразу же посмотрю, некогда мне было. То есть мы решили брать сюжеты какие-то, которые ну, берутся определенными официальными агентствами, Конечно не российскими да, О том что происходит в мире И комментировать, показывать эти сюжеты Чтобы была картинка И комментарии были В общем-то наши Они а путинских этих дятлов Смотрели, показывают Очень хорошо, вот видите Так что я всем рекомендую Видите, вот Человек пока Сергей Воланте. Я думаю ему стоит верить Потому что это наш соратник И всегда он в точку попадает Поэтому если он говорит, что это вот так, я даже не смотрел. Я уверен, что это именно вот так. Даже если бы я Ивана не знал. Так, отлично. Ага. Вот. Так, так, так. И вот написал соратник наш Игорь, что в Нижнем Тагиле на знаменитый. Урал-вагонзавод выгнали всех в механосборочный механо цех, да, производство нет на само производство. И, в общем-то, люди вышли на работу. Вот он спрашивает, что это такое. Ну, это преступление, конечно. И он, собственно, даже и не спрашивает, он констатирует факт, потому что он сам понимает, что это преступление. Что людей ради того, чтобы получить. Какие-то коврижки, да, чтобы путинская экономика не умерла сразу, чтобы еще подергалась, людей подставляют, выгоняют в, общем -то, в период эпидемии, в период пандемии. Причем, обратите внимание, уже сказали, Роструд сказал, что работники не имеют права просить какую-то дополнительную надбавку. То есть то, что они работают в нерабочую неделю, там, в нерабочий месяц, это не значит, что они работают в выходные дни. Поэтому никаких двойных оплат. Представляете, какая жесть. То есть люди работают тогда, когда надо сидеть дома, и это не выходной день, правильно. Это пандемия, а им еще и денег не хотят давать. Удивительные мрази эти путинцы, просто удивительные какие-то, прям я не знаю... Таких и не было никогда. Так. И вот Михаил написал по поводу того, что зря я верю в народ и что вот там есть всего там тысяч и так далее. Миш, я согласен. Двести, не двести, это не имеет значения. Но двести-то есть, а двести тысяч это разве не народ? Конечно, народ. Помнишь, как в это в Убить дракона, Шварца, ну и, собственно, в фильме это повторено у Захарова, да, как так говорит. Смотри, что народ говорит. Это не народ. Это не народ, это хуже народа, это лучшие люди города. Так что, видишь, всегда есть те, кто, образно говоря, хуже народа, то есть из той и с другой стороны. То есть есть мразь, которая стоит по ту сторону, да, там хуже народа, который там драконов поддерживает. А есть приличные люди, которые сражаются с так называемыми драконами. На самом деле это не драконы, это тараканищи какие-то, какие нахер драконы. Вячеслав, вы получаете э, от властей Франции пособие на двух несовершеннолетних детей на период карантина. Ну, мы насчет этого не можем ничего сказать, мы знаем, что мы получаем пособие на двух несовершеннолетних детей вообще, в принципе, получаем, а в период карантина или не карантина, я там не знаю, то есть, как-то это изменилось, я, честно говоря, не знаю, и узнать-то нам, ну, что ж туда, на сайты на это сейчас на, начать писать, нет, конечно, да, поэтому... На несовершеннолетних детей я получаю пособие. Ни я, ни моя жена не получаю пособие лично, то есть на, на себя. То есть мы считаем, что как-то не стоит обременять э, власти Франции. И у них и без нас хватает забот. У нас, Дядя Слава, у нас еще 500 тысяч. Это ингуши. Конечно, ингуши, безусловно. Э, вот в... Тех, кого надо назвать людьми, они входят, а да, их действительно 500 тысяч, действительно они сейчас не хотят прогибаться под Путина, и действительно надо бы им оказывать всяческую поддержку, прежде всего информационную, и действительно вся либеральная публика отказывает ингушам в этом, не знаю почему. Не знаю, я далек от мысли, что это а, как-то там связано с какими-то национальными предрассудками. Вроде бы либералы себя позиционируют как э, такие да, интернационалисты. Но что-то херня какая-то получается, очень мне это не нравится. Потому что знакомый почерк во всем этом я вижу, очень знакомый почерк. Поэтому мы, безусловно, на стороне имбургского народа, мы, безусловно, поддерживаем тех, кто там сейчас сидит, и требуем, конечно, чтобы их немедленно выпустили, и понимаем, что они выйти смогут только когда путинский режим ляжет. И, в общем-то, мы, мы братья, и в этой борьбе мы едины, мы едины в этой борьбе. И, и у нас цели одни и те же, и задача сделать нас всех свободными, понимаете? Понимаете? Нет у нас задачи делать там несвободные ингушети. Как ингуши решат, так и будет. Захотят, они будут свободными. Совсем там своя страна, свое государство. Никаких вопросов. Пусть только проголосуют и, и, и, и все. Да? Но самое главное, чтобы этот вопрос поставить, нам надо Путина снести. Снесем Путина, ради Бога, пожалуйста. Я считаю, что основное это право нации на самоопределение. И никого нельзя нигде держать насильно. А тот вариант, как взаимодействовать, всегда очень легко продумать. Это может быть и конфедерация, и все что угодно, и просто какой-то союз. Все равно столько времени мы живем вместе. В любом случае мы и дальше будем жить вместе. Только нужно понимать, как это будет. то есть, Чтобы ничьи права не были ущемлены, да, в этой борьбе один враг крыса, абсолютно всем это объяснять, особенно там шалопутные есть нацики, которые там, блядь, вот это там, вот самые главные там враги у них какие там, приезжие, еще кто-то, да, есть определенные категории приезжих, китайцы называются, их дохера. ну и то они не враги нам, понимаете, они нам не враги, просто они нас вытесняют, они получаются наш естественный враг, а? они получаются хищники, а мы жертва. понимаете? И только из этого надо исходить, когда защищаться. И понятно, что Путин сдает Россию Китайцы. а остальные люди, какие они нам враги, они ничего против нас не имеют, и мы не должны ни в коем случае против них ничего иметь, мы должны быть вместе для того, чтобы снести Путина. все. Крысу на Лофет. Да, блин, лучше накал. Так, еще вот Игорь тут мне написал письмо одно. Я согласен абсолютно с Игорем, так что я прекращаю всякие разборки с троллями, ненужные совершенно. Да, я прошу меня простить, если я кого-то вольно или невольно обидел. Или самое главное, что люди, которые присутствовали. при... Этих разборках, да, как-то могли это перенести на себя, что ли, не дай бог. Так что я всем вам желаю здоровья, я всем вам желаю счастья, я всем вам желаю победить путинский режим и жить в новой счастливой России. Тролли нахер. Если будем отвечать, то каким-то самым там ну, умным и, может быть, наверное, буду как-то помягче это делать. Абсолютно прав Игорь. Спасибо ему, что он написал. Вот. Оппозиционеры пишут, переходят в интернет, «Открытая Россия» анонсировала онлайн-митинг Помните, когда я первый раз сказал про онлайн-митинги, это было два с лишним года назад Только мы воспринимали этот онлайн-митинг по-другому, как виртуальный митинг И искали, если вы помните, программиста, который мог бы написать программу виртуального митинга Так и не нашли Прошло два с лишним года, открытая Россия анонсирует онлайн-митинг, потому что нельзя проводить такой обычный, но это не виртуальный митинг, это просто какая-то площадка, на которую там все зайдут, это не то, это абсолютно не то. Поэтому тему можно повторить, если есть какие-то программисты, которые могут написать вот эту вот площадку. Да, если есть те, кто может, могут написать там игру компьютерную, в том числе компьютерная игра, в которую можно было бы включить вот этот виртуальный митинг, это была бы идеальная вещь, понимаете? Это была бы а, дополненная реальность. Вот представьте себе дополненная реальность. Люди собрались на митинг, пришли просто куда-то, я не знаю, на Манежную площадь, стоят просто телефончиками. Никто ничего не делает. Там Полиция кругом, а выступающие участники митинга работают совершенно спокойно, на удаленке, вот так же, они где-то все вместе собрались, да, и в дополненной реальности видят этих выступающих, видят все что угодно, понимаете, то есть это... Формирование будущего дополняет реальность. И нам нужен кто-то, кто это нарисует. Я могу рассказать, как я это вижу, как будет. И будет это идеально. Но такие вот дела. А. Так. И в Северной Овси эти прошел несанкционированный митинг просто в самоизоляции. Я думаю, что сейчас тут такой сырбор пойдет. Где-то будут такие митинги проходить, проводить главы сами. Почему? Потому что нужно, чтобы сказать, что по просьбам трудящихся вывели всех из самоизоляции. Но нам это нужно. Нам обязательно нужно, чтобы вот такой вот замес, да, шел. Замес совершенно идиотский, да, такой. Помните, как вот основная тема Греческих Разных оформление греческих всяких сосудов, да, ну, тарел, там, каких-то, амфор и так далее, да, это была кентавра-махия, да, ну, то есть махач кентавров, помните, там, кентавры набухались на свадьбе, к бабам чужим начали приставать, и их замесили, там, этих кентавров, вот, и э, вот все, что сейчас происходит, это, блядь, вот, битва с кентаврами, честное слово, то есть с каким с чем-то непонятным, тем, что не существует, но, но что имеет главную какую-то э, такую основную тему. да Всегда во всех новостях у нас такая вот кентавра я, я помню, мы воспринимали это как ну, самый высший... Порядок абсурда Вот этот кентавр Махи В детстве всегда рисовали эти картины А так как там всегда у греков Непонятное количество был героев Там и э, Этот и Геркулес Был периодически Да там нарисован не Тесея обязательно Но не без Тесея Как греки говорили да? вот, И я всегда в детстве Мы рисовали У нас была такая Приколка, стиль так называемый асизм, но это мы свой собственный стиль, такой карикатурный выработали, рисовали. И вот очень часто вот эту тему брали, потому что она абсолютно абсурдная, и вся нынешняя Россия это вот такая абсурдная тема. А то, что будет дальше, это вообще будет жопа с ручкой. Потому что это будет вот э, точно, и, и не определишь, кто там, да, с пальцей, то ли Тесей с палицей, то ли э, Геркулес, да, потому что и тот, и другой, там смотрят, так а кто это, Геркулес или Тесей? Ну если он в линной шкуре, значит Геркулес, а если нет, значит Тесей, ну хорошо, вот так и здесь, то есть все будут молотиться, все будут молотить всех, Мальчик, считаешь ли ты либерал в коммунистов упаешь якобы за равенство такими же фашистами которые жестоко репрессируют людей с национальным и расовым своим сознанием и пропагандирующим это ну конечно не считаю конечно нет а как же все зависит что такое фашизм что такое фашисты фашисты это те кто проповедует фашизм что есть фашизм да? Это идеология доминирования национального государства. Вот кто проповедует идеологию доминирования национального государства, тот и есть фашист. А остальное, ну какой же это фашизм? Это может быть все что угодно. Иногда коммунизм и страшнее фашизма бывает. Он полпот, посмотрите. Там, никаким фашистам не снилось. Так что... О чем-то говорили, уже забыли. Так что... А, вот... В Осетии митинг, да, и депутаты Госдумы предлагают предусмотреть законопроект об ответственности за иностранное финансирование политической деятельности, да, которое привело к, к отягчающим обстоятельствам. Интересно, отягчающие обстоятельства, ну, там какие-то, вот если вдруг, Массовые беспорядки Массовые беспорядки, помните, там стаканчиком кинули Это массовые беспорядки Если там было финансирование, вдруг найдут Откуда-то из-за бугра То все, 10 лет Всем их и козлы блядь. Они же не понимают, что ли или, или Не хотят уже видеть, что все это идет в разнос Они клапан закрыли и подогревают эту кастрюлю, и причем каждый там стараются палочку поднести. Помните, как та бабушка, которая несла палочку, чтобы Яна Гуса сжечь, когда его на костер привязали, а папа римский сказал, что все, кто участвует в этом аутодафе, -э да, будет отпущение всех грехов. И старуха старый, тащит палку, но если бы я, я бы там говорил, я бы сказал, ты клюшка старых и так далее. Ну, он Ян Гус был, он не мальцев, он сказал «О, санкта симплицитас, о, святая простота». Так вот, это вот такая же святая простота, да, только... Та бабушка за это не схлопотала, ничего. А вот эти вот каренделя, которые с палочкой-то, они схлопочут от самого этого костра, потому что они кастрюльку-то разогревают, не по-детски. Она рванет так, что им там... Если кто-то из них уцелеет чудом, то он должен, если вот он уцелеет, и мы его отправим на индигирку с Колымой, то он должен считать, что он охеренно проскочил, что ему повезло, потому что передушат в первый же день. Повыльтут эти же самые ватники, которые сейчас аплодируют Путину, и всех этих вздернут. Нодовцы повесят своего же Федорова, вы это еще увидите. <звы> вот пишет, столбы ставят для себя, чтобы затем сесть на них. Я уж вчера об этом подумал, но уж не стал говорить, да, потому что, скажет Мальцев, уж совсем кровавый я на российский народ не надеюсь, так я тоже не на российский народ не надеюсь, я вот на этих ублюдков надеюсь, они уж так все разогревают, что даже любой народ, мертвая лошадь, они ее затрахают, она встанет и побежит, понимаете, и брыкаться начнет. Слав, ты как-то сказал, что придя к власти первым делом посадил Лукашенко, а почему? Помилуй бог, я такого не говорил. Меня спросили, кто-то написал, если бы Лукашенко был президентом, а Мальцев прокурором, там, а Навальный еще кем-то. Я сказал, что если бы я был генеральным прокурором, а Лукашенко был бы президентом, то первое, что бы я сделал, это его арестовал. Я, во-первых, не сказал, что посадил, а сказал, что арестовал. И, в общем-то, это ну, логично, а что же? А что же вы думаете? Если Мальцев был генеральным прокурором, а Лукашенко был президентом, то если бы Мальцев не арестовал Лукашенко, Лукашенко бы арестовал Мальцева через пять минут. Кто быстрее, понимаете? Ну так жизнь устроена, это не я придумал. Так что без всяких обид. Пишет, бухло еще есть, бывает. У кого-то есть. Вот такие дела. Так. 3% повышения цен на газ с 1.07. Ну а вы как хотели, газ упал, цена на газ, откуда то деньги они должны получать. Выйдут повышения повышение на бензин, еще и первое, и второе, и третье. Вячеслав Краснодар на 9 апреля объявили о всероссийском селекторе блогеров, кто против, надо поддержать. Но ну, я, честно говоря, не знаю, что это такое, и кто там будет, и кто это организовывает. Я могу поддерживать только те мероприятия, где я полностью информирован, кто там, что там и о чем пойдет речь, понимаете. Вот так вот, возможно, без обид, но по-другому по не бывает. Дядя Слав, специально убивает экономику и малый бизнес или действительно все так серьезно? Не так сильно серьезно. И убивают действительно малый бизнес и экономику, и я думаю, что это не сознательное действие. То есть не на 100% сознательно. Но они ничтожество, абсолютно пустые люди. Обратите внимание, я говорю, все, кто работает с Путиным, это те, кто на выборах занимал предпоследнее место. Ну вы знаете, кто занимает на выборах предпоследние места? Вообще ничтожество, абсолютное ничтожество. Ну так мир устроен, понимаете? Вот какой-нибудь абсолютно ничтожный из общественной палаты человечек, какой-нибудь абсолютно ничтожный, там в общественной палате он где-то крутится, он на выборах где-то в середочке. То есть если там, грубо говоря, 10 мест, то его место пятое, ну может быть шестое. Да. А вот у этих ублюдков, у всех, когда они во время свободных достаточно выборов, когда победил Яковлев, Собчака, все же путинские ублюдки шли, они все заняли предпоследнее место. Там, правда, есть некоторые, которые заняли последнее место, но это особые ребята. Да? А так, в общем-то греческие врачи прогнали полицейских со своего митинга, ну видите, вот врачики там в Греции оказались несколько проворней российских, но полицейские тоже там пометуют о старых событиях, когда они там случайно убили анархиста и потом знают, что было, сколько по народу полегло, чем это закончилось. И нам нет ни малейшего желания повторить это, да? там можем повторить, как эти вот путинские, эти не хотят нихера повторить, они знают, чем это заканчивается, и что потом они будут крайними, так что отошли они. Вот, не стали они с врачами биться. Ну, понятно, что там не только врачи, там вся Греция поднялась. Трамп призвал американские компании помочь Борису Джонсону. Действительно серьезную ситуацию Джонсона. Говорят, что он на ИВЛ-аппарате, да, вот, и как-то плохо все. То есть он болел больше недели, почти там, сколько, около 10 дней, да, и потом попал в реанимацию. Это нужный, очень нужный нам человек в борьбе с Путиным. Такая единица, которую прям всеми силами надо защищать. Вот. Коронавирусом, значит, в мире сегодня, по данным Всемирной организации здравоохранения, Миллион триста пятьдесят человек болеет короны, болело коронавирусом, двести, почти 70 тысяч выздоровели, семьдесят пять скончались тысяч. Ну, то есть такой результат жуткий, если сравнить. Вот рассказывает вы, говорит, не знаете, как вот французский врач тут один выступил и назвал предателями Родины тех кто говорит, что вирус, этот коронавирус это такой же грипп. Но от такого же гриппа, вот осенью во Франции умерло 27 человек, а сегодня только за день 200, 830 умерло. Вот сегодня за день во Франции умерло 830. И говорить, что это такой же грипп, это надо быть полным идиотом или предателем, честное слово. Так что это не такой же грипп, это очень серьезное заболевание. Вот. И подтвержденных случаев. Ну, тут полная статистика, я не буду тогда ее приводить. В общем, все понятно. И то есть, достаточно много практически. Та цифра, которая называется, это, в общем такая достаточно подтвержденная. И в РФ более тысячи человек за сутки заболели коронавирусом, это официально, даже по путинской статистике. Российский физик Мишек Казарян на 73-м году жизни скончался от пневмонии, вызванной коронавирусом. Но слава Богу, если бы он не был известным физиком, то сказали бы, что он просто умер от пневмонии без всякого коронавируса, ну как обычно. И российский школьник, 17-летний, в Москве умер, нарушив карантин, как пишут, то есть в понедельник пошел погулять, вернулся домой, потом значит, лег спать и утром проснулся, решил еще поваляться в постели, а в 14.30 мать его нашла без сознания, спасти не удалось». Ну, не думаю, кстати, вот в данном случае, что это был коронавирус. такой характерная смерть для отравления неизвестного вещества. Обычно в этом возрасте экспериментируют со всякой гадостью. Не надо этого делать, особенно в период коронавируса. Хотя, чем черт не шутит, может и, и коронавирус тоже. Я сейчас вот наговорю... Жители, жительницу Перми штрафовали за фейк коронавирусе вот. на 40 тысяч рублей. Недостоверную информацию она разместила о заболевших в регионе. Ну, а у них есть вот, у судей достоверная информация. Вот Как они могут понять, что достоверное, что недостоверное? Вот Это удивительные ребята. «Россияне оштрафовали на 15 тысяч за чтение на набережной». Это в Калининграде. Человек сидел, читал «Замятина», никого не трогал, подчинял примусы. Да? Ну, естественно, читал «Замятина мы». Да? Ну, а что же еще можно читать в, таких, в такой ситуации? Ну, может быть, только 1984 год подошел в и Его приняли и на 15 тысяч оштрафовали. Почему, совершенно непонятно. По какому такому закону они штрафуют? Или есть чрезвычайная ситуация, если она есть, то пусть они нам покажут указ Путина, где он ее ввел, согласно Конституции 88-й статьи. А если нет, то можно засунуть этот протокол им в жопу, этим козлам. Так. В Подмосковье младенцы заразились коронавирусом. У 67 значит, вот, признаки заболевания. Так, в Московской области за сутки вывели у 67 человек, и в том числе младенцев. Двое, слава богу, младенц только. И так далее. Я смотрю, что-то я вроде читал, там не такая была уж страшная ситуация и ФСБ начала проверку после травли в соцсетях россиянки с коронавирусом жуть какая-то если вот, люди э, странно да, реагируют на такие вещи причем здесь ФСБ ну, если кого-то кто-то там оскорбляет в соцсетях, ну, отключи соцсети и все. А как, как, какая там Федеральная служба безопасности, что вот эта россиянка, ну, может быть, она просто работает на них, что она думает, они ей добра, что ли, желают этой россиянки, вот эти вот скоты, которые там за нее впряглись. Она им благодарна должна быть? Она узнает, что это такое. Так, и Задержаны продавцы фейковых тестов на коронавирус. Ну Сейчас все, что угодно будут продавать и все, что угодно будут говорить. Я вполне допускаю, что это продавцы нормальных тестов. Их задержали, потому что в, в планы Путина ни в коем случае не входит, чтобы люди знали правду о коронавирусе. Ну, как, в общем-то, и любую другую правду, потому что вся, весь путинский режим э, стоит и основан на лжи. Если люди когда-нибудь узнают правду, то все там, никому не поздоровится. Так, вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении нерабочих дней. То есть Путин провел с Кутыревым, с Владимиром, это руководитель института «Микроб» в Саратове. Провел с ним телемост, да, и вот директор российского научно-исследовательского противочумного института МИКРОВ Владимир Кутырев в ходе видеоконференции с президентом заявил, что к вопросу о сокращении рабочих дней может будет вернуться через неделю. Но я лично знаю этого человека, поскольку э, когда э, контрольная комиссия в Саратской областной думе занималась вопросами подготовки к встрече, так сказать, птичьего гриппа, тот как раз он нас и консультировал. Да, он действительно разумный человек, и сразу видно, что он разумный. Он не сказал Вове то, что от него хотели получить, обратите внимание, зачем его вызвали. Он должен был сказать, что все классно, ребята, все все замечательно, там выходите на работу. Но он не Радаев, он не дурак понимаете, это не идиот, это умный человек, умный медик, поэтому он сказал там, он не сказал, что нет там, туда-сюда, он понимает, он э, сидит там на этом месте, пока путинцы этого желают, да, одним росчерком пира, они его в отставочку отправят, поэтому он не может им перечить, но и соглашаться с этим не хочет, видите, ну понятно, что он поставлен в такие очень серьезные рамки, так что Путин пытается на всех перевести стрелки, обратите внимание, раз там, на Кутереву там, давай, скажи, а он не сказал, да, ну, с ним, я уверен, проводили беседу, но такого ранга академику-то они не могут сказать, слышь, ты там, мальчик, давай нам, спой, чем мы попросим, да, они там, наверное, намеками. Он, наверное, дурака включил. Потом скажет: да я что-то не понял, ну вот так сказал, ну вроде как-то это... Ну, узнаем мы такие вещи, да. Так что, в свое время, да, я помню, в пятом или шестом году, когда мы там готовились к птичьему гриппу, кстати, была Саратская область готова, куда все делось, я не знаю, при Родаве. Вот, и он нас консультировал. Вот, и... У меня, кстати, я как-то рассказывал, да, у меня какие-то ностальгические чувства относительно микроба института, который представляет Кутырев, да, вот. Ну, поскольку моя мама там работала, когда она была студенткой биологического факультета Саратского университета, то она работала в лаборатории особо опасных инфекций микроба. А И была мной беременна, так что я как-то до последнего дня в утробе работал вместе с мамой в лаборатории, где были самые страшные вирусы, там чума, холера и все на свете. 4 числа, как мама рассказывала, июня месяца она ушла, не ушла, она пошла на сдачу экзаменов в университете, у нее 4 числа был экзамен, до этого момента она работала. И потом 7 июня родился я, и уже она как-то больше не работала после этого там. А вот до этого все время трудилась в этой лаборатории. Так что, видите, я э, все эти вирусы еще в, в внутриутробном периоде Переварил, что называется. Кстати, папа мой тогда диссидентствовал, тогда времена Хрущева были, навыпендривался очень, он на ну, Никиту Курузник там. Вот. И его даже из партии выгнали. И мама рассказывала, что устанавливали наружное наблюдение. Но так как она женщина, у меня умные глаза, что я была, она сразу всех вычислила, срисовала, и я, что такое наружка, я знал не из приказов ментовских, а и не из э, произведений каких-то авторов из детективных романов, а с детства еще там в год 4 мне был, мама там периодически посматривала, да нет никого, то есть у нее было это, и самое главное, что она потом ни разу этого не видел, то есть это не бред преследования был. То есть тогда она отмечал, что да, наружка была, а потом нет, потом все нормально. Такие вот дела, представляете, то есть в внутриутробном периоде я познакомился с вирусами и с наружкой. Путин допустил сокращение нерабочих дней в апреле. То есть, видите, вирусолога никак они не смогли склонить к этому. и вот. А теперь они будут искать, кто им скажет, что можно. Путин же на себя не возьмет. Сейчас они будут таких медиков искать. Но это должны люди с именем быть. Видите, уже один соскочил у них. Или они попробуют его трамбануть через неделю, чтобы он сказал, что все нормально. Посмотрим, что из этого получится. Такие вот дела. Путин призвал избегать чужих ошибок в борьбе с коронавирусом. Это хорошо, что он вот чужих ошибок хочет избегать, но он хочет, я так понимаю, допускает массу своих ошибок. И те вещи, которые не являются ошибками, он тоже этих вещей избегает. Но почему он избегает того, чтобы вкладывать в экономику? Ну, вложил бы тоже какое-то количество денег, как сделали все американцы, японцы, французы, немцы, не хочет вкладывать в экономику. Может быть, какие-то другие вещи. Э -э тоже там простить ЖКХ, поплату за ЖКХ, или еще что-то он хочет, или как испанцы вот сейчас э -э рассуждают на тему введения безусловного дохода. То есть сейчас совершенно четко решен вопрос в Испании о том, что да, безусловный доход на каждого надо вводить, какую сумму они определят в ближайшее время. Пока это период коронавируса, но я думаю, что это будет продолжаться все время, потому что коронавирусом это не кончится. Может быть и это все Путин считает ошибками. Я не понимаю, вот он говорит про ошибки, он пусть пояснит, что такое ошибки. Вкладывать деньги в экономику, не обдирать свой народ, да, там, а вот повышать на газ нормально с июля месяца, это не ошибка, это же деньги ему. Да? Вот Когда деньги от него, это ошибка, а когда деньги ему, это нихера не ошибка. Это мерзавец конченный, просто редкостный. Путин заявил о непройденном пике заболеваемости коронавирусом в России. Ой, какой умный Блин, капитан очевидность. Песков, значит, очных собеседников Путина заранее тестирует на коронавирус. Интересно о а тех, которые по телеку с ним связывается, не тестирует, а то вдруг они через телевизор заразят. Правительство готовит новый пакет мер поддержки из-за коронавируса. Ну, мы первый пакет тоже видели, то есть там указать, призвать и так далее, и всякая остальная хрень, то есть абсолютная пустота. Второй пакет мер будет абсолютно пустой, как и первый, вы же понимаете. Ну, тут не надо даже быть вангой. Володин заявил о дефиците масок у врачей, у, видите, вот, тоже капитан очевидность, надо же, вот, у врачей дефицит масок, да? ну и чего но ну, обязательно надо каждому из них что-то сказать, что если бы он сказал, вот мы маску вам надыбали, вот пожалуйста, врачи, получайте на халяву, тогда понятно, а, констатировать, ну все умеют, вот Медведев, призвал готовиться к любому развитию ситуации с коронавирусом. Человек попьет, попьет, там какое-то количество времени протрезвеет и кого-то к чему-то призывает. Да? вот Удивительный народ. Да? Он, он же тоже наверное, думает, что он там как-то помощь оказывает в борьбе с коронавирусом. Ну или чтобы его не забыли, он же понимает, что ничтожество нет никто, сейчас про него все забудут и все. Хотя я ему бы сказал, что Дима, ты наоборот должен сделать все, чтобы про тебя забыли. Потому что когда начнут распинать вас, козлов, если про тебя забудут, может, до тебя очередь вообще не дойдет. Если ты там как-то... Вот люди действительно такие. Вот этот Дим, когда он вам не Димон снял Навальный, ну, взял бы этот Медведев, сказал бы ну, ребята, что-то там какие-то непонятки получились. ухожу к я в отставку. И все, ушел в отставку. И вы знаете, вот при всем при том, что там сколько похищено, сколько развалено и такое он начудил, да, все-таки вопрос был возник. Да может, вроде как-то и ничего товарищ такой. То есть не самый последний подонок-то. А сейчас вот так, что, Дима, лучше, чтобы тебя забыли. Для тебя лучше, для нас-то нет, конечно. Так. Вячеслав, привет! Как у вас там погода? У нас погода замечательная. У нас солнышко, жара, тепло. Мы сидим дома, как идиоты. В Волгограде уничтожен тракторный завод, который в Великой Отечественной войне танки в бой выпускал с конвейера. Так этот э, Волгоградский тракторный завод уничтожен давным-давно. Там ровное, ровное поле какое-то. И я, я помню, очень уже давно это все было уничтожено, надо сказать, моя бабушка Числова Анна Сергеевна была парторгом строительства Волгоградского тракторного завода. Когда его строили, она была парторгом там, поэтому это как-то я имею к этому прям, ну, прямое отношение к Волгоградскому трактору. Мой отец там родился в 1932 году, так что... Шойгу поручил подготовить плавучий госпиталь. Видите, вот каждый Володин про маски сказал, этот э, призвал готовиться к любому сценарию. Шойгу плавучий госпиталь на 100 человек выгнал, сказал, ну-ка выкатить плавучий, ну у него есть плавучий госпиталь, у этих-то нет, поэтому, значит, вот он так поступил. То есть каждый кто во что гораст, лишь бы только к этой информе привязываться, к коронавирусу, да, то есть они тоже там делали что-то, сражались с этим коронавирусом, Шой бы сражался в самой первой. Так... Дэвид Айк сказал, что вируса нет ну, ш -ш Очень хорошо, что Дэвид Айк так сказал Флаг, флаг ему в руки Мало ли кто чего сказал Вы знаете, вот Та особенная вещь, которую я всегда учу И своих детей, и всех, кто рядом со мной Что нет никаких авторитетов Вообще ни одного В жизни нет авторитетов Какие-то там упокойники могут быть авторитетами, потому что это, это информа, да, то есть есть масса покойников, которые после своей смерти сделали больше, чем при жизни, ну там Василий Иван Чапаев, да, в анекдотах, да, Барон Минхаузен, там, и так и далее, то есть огромное количество таких, поэтому вот они могут быть авторитетами, те, которые уже там, а которые здесь нет, никаких авторитетов, ни одного. А, так. Ага. Плавучий морк Кузя, да. Пусть Кузю поднимут, это точно. В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%, но если предупредили РУС, ПРОД, об этом сказал, но если предупредили о том, что будет рост на 20%, вы же понимаете, что будет не на 20%, а как минимум на 50%, как минимум, да, безусловно, потому что, ну а откуда что возьмется? С Запада ничего не привезешь, и не потому что санкции, потому что продуктов нет. Ну, сельское хозяйство получилось так, что в убытках окажется в этом году, потому что много чего не посеяли, много чего не уберут и так далее. Поэтому, а в России вообще нет ничего, ну и одним этим пальмовым маслом сыт не будешь, нельзя же брать пальмовое масло, намазывать на пальмовое масло, посыпать пальмовым маслом да, и есть. Придется что-то добавлять все-таки в пальмовое масло. А вот что добавлять нет вообще. Поэтому посмотрим. Я самое главное солдата сказал в Шойгут. Игорь Карпенко, очень смешно, хорошо. Умирают старики не только, пишут диагноз внеболичной пневмонии. Да, очень часто сейчас этот... Вячеслав, у вас дедушка был Яков. Один мой дед был Иван, другой Сергей. Один Иван Федорович, другой Сергей Кузьмич, конечно. Я -то, почему Яков нет? Деда, деда Якова у меня не было. У меня было только два деда. Кого-то, может, бывает больше. Причем я об этом уже говорил. У одного моего деда Иван Федорович была фамилия Мальцев. Uh, у Сергея Кузьмича фамилия Рашков. Так что в Самаре составили протокол на, на, на торопившегося на срочную операцию врача. То есть, видите, какая прелесть. Врач шел делать срочную операцию, а его выловили, составили протокол. Недельные расходы россиян сократились почти в два раза. Ну, тоже так... Понятно. По поводу 1% потения экономики по Кудрину, да, в два раза за неделю сократились расходы. Но, соответственно, во сколько сократились доходы одному Богу только известно. Слава, почему все города миллионники окружены военными? Ну, потому что они миллионники, и потому что если миллион восстанет, маленький покажется никому. Поэтому пригнали военных и пытаются предотвратить восстание, потому что они же понимают, что люди могут восстать, гипотетически. Так, Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты, ну мы уже сказали сегодня об этом, Поскольку нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным, дням, ну и так далее. Сон это не сон, а не сон это сон, мы это уже все проходили. То есть, хер вам, а не денег. Можно было ничего не объяснять про сон, не сон, можно сказать, денег не дадим. Все, от винта. РЖД начнет продавать билеты в поезда с учетом со социального дистанцирования. То есть, в купе будут продавать только по два билета. Представляете, то есть, в СВ-2 и в купе-2. Какой смысл покупать два билета, ну, в смысле, ехать в СВ, да, когда можно ехать в два раза дешевле в купе, как в СВ, там только вдвоем будешь. Поэтому какие-то они странные вообще, ребята. Тогда в СВ они должны были одного просто сажать, а в купе двоих. и, да? Интересный, просто очень интересный. Зарегистрирован первый российский экспресс-тест на коронавирус. Ну понятно, что первый российский экспресс-тест зарегистрирован в России. Так что вот представители общественных организаций Курганской области написали письмо Владимиру Путину. Путин, Путин, помоги, как обычно. Чего на колени не встали? Рассказывают, что люди пойдут воровать. А Путин, значит, по их мнению, идиоты этого не знают. Зачем они пишут письма Путину? Они что думают, он не знает. Но если он, они думают, что он не знает, то зачем ему писать письма? Он дебил, если он этого не знает. Его психушку надо отвести. У него крайняя степень слабоумия, Он идиот даже, а не дебил. Блин. Понимаете? А если он все-таки знает, то зачем писать ему письмо? Он без вас знает. Он-то это и делает. Я не понимаю этих людей Сегодня наши нашей деревне обокрали сельский магазин Такого не было 20 лет Ну что ж Помните как автомобиль с крипкой собак клякса Началось Помните Началось вот. Чем панику разводите тут? Берите шашки Максима и вперед. С удовольствием. С удовольствием. Помните, я вижу город Петроград в 2017 году. Бежит матрос, бежит солдат, стреляет на ходу. Рабочий тащит пулемет. Сейчас он вступит в бой. Висит плакат «Долой господ». Помещиков «Долой». Так... Вот, и в России на следующей неделе появится лекарство от коронавируса. Я помню, как-то был конкурс названий, в вот четвертом было такое название, которое получило какое-то третье место в четвертом квартале «Изловят сатану». Вот я думаю, что это из этой же серии в России на следующей неделе появится лекарства от коронавируса. Мы с вами это уже обсуждали вчера. Помните, по поводу лекарств, что они там пишутся. В четвертом квартале изловят стану. Вот так это, по-другому это никак. В Кремле не увидели противоречий в заявлениях Мишусина и Кадырова. Противоречий нет никаких, а вот столкновение есть. И в этом столкновении Кадыров надо сказать, немножко сдулся, да, то есть он не сошел своих позиций, он не открыл Грозный там и не открыл Чечню, да, но стал оправдываться, обычно он не оправдывается, а Мишустин, ну понятно, что это полный ноль, и понятно, что Кадыров на него клал, да, и Мишустина понятно, что кинули на мины сражаться с Кадыровым, ну то есть Мишустин заявил, что Кадыров там не прав, он там закрыл Чечню и так далее, что этого делать нельзя, ну и прочее, прочее. А Кадыров заявил, мы никогда не говорили о закрытии границы, не закрывали их для проезда транзитного транспорта, перевозки продовольствия, медикаментов оборудования, не принимали меры, которые негативно сказались бы на логистике. То есть стал оправдываться, что он в общем-то никогда не делал. Так что очень интересная тема столкновения лбами. В Израиле введен, введен карантин по всей стране. Нетаньяху значит все-таки проломил эту ситуацию. Израильский министр здравоохранения, да, тот, который говорил по поводу того, что это Божья кара, коронавирус, за сексуализм, заболел коронавирусом. Да, но ну я так понимаю, что он ортодоксальный иудей, и, в общем-то, у него свои были представления об этом коронавирусе, независимо от того, что он министр здравоохранения. Вот, мне кажется, он думал, что Бог так провоз, да, что вот какие-то равины, да, там попы, мулы или кто угодно могут толковать его замусил. Ошибочка вышла. Бог оказался немножко сложнее. Вот у меня поэтому служители культа всегда очень сильно удивляют, когда они начинают рассказывать, что там задумал Бог. Там вот, и за что это кара, бля? Хера себе. У тебя что, телефон есть? Ты можешь ему позвонить, спросить. Слышь, Господь, ты там чё наслал бля, казни египетские? Нахера? Да, я понимаю, Моисей общался напрямую с Богом, да? Ну, или так говорил или он так считал, да, и, и нормально, да, то есть он, он знал, почему, и мог объяснить это, мог толковать, прийти там к фараону, говорит, let my people go, да, фараон, он говорит, и, и мог объяснить, какие последствия будут, если не let my people go, да, вот, и, и, и все получилось, как он, как он говорил, так фараон, значит, потом, видите, не допер, что там с Богом дело имеет, попробовал догнать еще там и потонул в Красном море. Ну, не сам, конечно, а войско немножко. Так вот, я к чему это говорю? Я к тому, что те люди, которые верят, что какие-то другие люди знают замысел Божий, ну, им надо к психиатру, кто верит. Я понимаю тех людей, которые рассказывают, что они знают замысел Божий. Да, ну у них все в порядке. Да. Ну, совсем кроме совести, конечно. Да. Ну, ну, может быть и совесть нормальная, если с мозгами беда. Вот. А все остальные-то, ну, как-то надо все-таки в 21 веке живем. Немножко понимать, что если Боженька есть, то он не так прост. Япония выделит на поддержку экономики около 1 триллиона долларов. Нормально, да? Япония, ну, экономика, мягко говоря, в 4 с небольшим раза, или с большим, да? Меньше, чем в США. США выделяет 2 с небольшим триллиона, Япония 1. То есть Япония в процентном отношении на сегодняшний день выделила больше всех. 129 там меньше 130 миллионов человек, очень маленькая территория, и при этом вот такие деньги в национальную экономику. И Япония, ну понятно, что более современная страна, чем большинство находящихся на Земле, более технологична. Поэтому, наверное, менее всего понесет убытков от коронавируса и 1 триллион. А знаете, почему это 1 триллион? Это не на покрытие убытков. Это на разгон. Это на разгон. В тот момент, когда всем, блядь, кидают песок под колеса, чтобы просто как-то двигаться, как у паровоза, блядь. Здесь топку лишнего подкидывают, чтобы еще давление поднять и уж как дать ну молодцы, что, в общем, вот, вот так разумные люди действуют, понимаете? Вот она конкуренция, она вот так выглядит. А не так, давайте, блядь, мы туда бомбу кинем, чтобы там было херово. Не надо, пусть там будет хорошо, а у нас будет еще лучше. Вот так они рассуждают. И это абсолютно правильно. Российская империя, что когда революция пишет? А, а ты что, Российская империя не видишь? За окном что происходит? Это не революция по-твоему? А как же это называется? Как это называется то, что происходит? Да? Карантин это называется? Отличный чувачок. Так... Не знаю, не знаю. Я верю в замысел, что Бог, если он есть, хочет покарать всех людей, заставить их страдать. Астана, если он есть, хочет уберечь людей от Бога в аду. Ну, все относительно, да. Кого вы считаете Богом, а кого вы считаете сатаной, да. Это, и где ад, и где ад, и где рай. Потому что если в аду пытаются уберечь, от, как вы говорите, там, от всяких напастей, ну, наверное, это уже не ад, если там от напастей пытаются уберегать, там это, наверное, рай. Поэтому, знаете, все в мире поставлено с ног на голову, я ничему не удивлюсь, абсолютно ничему не удивлюсь. Вот сейчас, видите, вот в перевернутой системе российской, да, вся муть, все, весь низ, все отбросы в связи с тем, что система перевернулась, оказались на самом верху. Те, которые занимали на выборах последние предпоследние места, которые никогда-либо не участвовали в одномандатных выборах, да они сейчас все руководят и Россией. Да. Мальцев вещать будешь, пока борода до колен вырастет, так я ее постригаю, о чем речь-то. Если ждать, конечно, когда основная масса народа присоединится, то тут, как у Черномора, борода вырастет, блять, с ней и похоронят. Япония вводит режим чрезвычайной ситуации, видите, как здорово, да? То есть у Путина все в порядке, никакой чрезвычайной ситуации нет, а у Японии почему-то все плохо. Один триллион на разгон, да, и плюс режим чрезвычайной ситуации. Все все у них, э, это ошибки, это это их ошибки, которые Путин не хочет повторять. Вот посмотрим, когда выйдем из этого коронавируса, где безошибочный Путин окажется и где окажется Япония. Тут, я думаю, ванговать не надо. Так. «В прошлой жизни все грешники рождаются в России». Ну, почему? Я думаю, наоборот, это, так сказать, в виде поощрения. Ну, в другом мире ведь скучно. Вот вы же понимаете, это же как Одиссея. Вот я свою жизнь рассматриваю не иначе, как Одиссею, представляете? Вот Когда я в детстве читал «Илиада», «Одиссея», да, мне казалось, что... Ну такое, уже уже такого не будет. Ну а сейчас, если мне сесть написать, то Одиссей отдыхает, наверное. Мальчик, что вы думаете о так называемом голосовании? Уже неужели могут быть честные выборы при Путине? Да выборов вообще уже не будет никаких. Они не нужны, никакие выборы. Надо отнимать... У Путина власть любым путем, поскольку ох, она антиконституционная незаконная, и незаконная. Все, какие выборы, куда? В антиконституционную Думу, в Антиконституционный Совет Федерации, тем более Совет Федерации не выбирают туда Вову Путин назначает, да? Даже официально. Поэтому о чем речь? Так. Коронавирус придет, порядок наведет, ну да. Заключенные одной из тюрем в Панаме устроили бунт из-за коронавируса. Ну, я удивляюсь, почему пока в российских тюрьмах нет бунтов. То есть, это, ну я понимаю, конечно, если бы люди в тюрьмах понимали, что их поддержат, а половина, для тех, кто не понимает, о чем речь, а, для вас а, Сцилла и Путин а что для вас Сцила и Путин сейчас я отвечу на этот вопрос так вот а, блять уже стал про Харимду со думать вот а, ну, а, они если бы вот эти люди которые 50% сидят ни за что не просто знали что их поддерживают с воли. И поддержат серьезно, конечно, они бы остались Я суть вопроса не понял Я вам могу сказать, что для меня э, ссыла, и что для меня Харибда да? вот, и, и всегда есть, ну, такие, как Одиссей, да? всегда есть выбор да? То есть можно утопить всех в Харибде Туда вот брать водоворот и все, и кердык всем А можно рискнуть пройти мимо ссыла да а у нее всего шесть лап и всего шесть голов, и всего она может схватить шестерых, понятно, что она может схватить тебя, понятно, что она может схватить твоего друга. Она непонятно, кого может схватить, и вот такой риск я считаю оправданным, всегда для себя. То есть, когда ты рискуешь собой, рискуешь своими товарищами, грубо говоря, не пофамильно мы не знаем кто попадет и вот собственно пятое 11 это проход между сцилой и харибдой да. кого то сцла ухватила своими шестью лапами такое, такое бывает да. и что тут можно сказать ну да есть люди которые похитрее Одиссей, да, там. эней просто объехал блядь. просто объехал он не пошел между сцилой и харибдой да. Но вы понимаете, какая разница вот между Энеем и Одиссеем? Эней искал место, куда бы прибиться со своей семьей, фактически выйдя из строя, там со своим, ну, будем говорить, племенем, частью племени, частью. и искал место, куда бы, и он мог себе позволить там маневрировать, пойти куда-то и так далее. А Одиссей домой возвращался. Он хотел вернуться домой. Вот я в настоящий момент Одиссей, понимаете? Я хочу просто вернуться домой. Но домой во времени тоже, в то же самое время, понимаете, которое отобрал у меня Путин. Я хочу вернуться как минимум в 2000 год. А вот это вот все зачистить. Понимаете? Поэтому это возвращение домой не только территориально, отсюда, туда, но еще и возвращение домой во времени, возвращение того времени, которое украл у меня Путин. Может быть, я как-то очень э, витьевато объяснял вам, но, но это именно так. Это именно так. Это помните, вот на особи Ньюс я говорил, когда спросили э, а, про Бондарева-то здесь, спросили, нет, там что-то мне в голову пришло по поводу батальона просят огня. Что когда ты конкретных людей бросаешь на мины, да, это, в общем-то, ну, наверное, грех. А когда это вот как со сцилой, то есть на кого Бог пошлет, кого она выхватит, вот эта поганая сцилла, ну да, того она утащит, но другого-то выхода нет. Либо погибают все, понимаете, если не бороться с Путиным, это Харибда, Путин, Путинщина, она всех, блядь, засасывает. И если не бороться, то, то все, мы погибнем. А, а как бороться? Ну, придется пройти мимо сцилы, кого-то она съест. Я не знаю, понятно я объяснил. Так. Так, Еще что нужно, чтобы народ взорвался? Что еще нужно? Если это вопрос, то вы знак, конечно, ставьте. Народ, чтобы взорвался, нужно, нужен повод. Причин моря. Нужен повод, который затронет каждого, там левое или правое. Если будет такой повод, яркий повод, то я думаю, это случится прям на раз. <клыш> вот. «Тварь, дрожащие или право имею?» Ну, каждый на этот вопрос по-своему отвечает. И вы же знаете, что ответ на этот вопрос может вам самим не понравиться. Да? Как Родион Романовичу, например, не понравился. Вроде бы он правильно ответил на этот вопрос, а ему не понравилось. Поэтому вы такие вопросы лучше не задавайте, вы просто без вопросов стройте свою жизнь. Вы же, не, ну если вы азиат, то я понимаю, да, для вас главный путь. Но если вы европеец, как вот я, для меня главное достижение цели. И, конечно, цель не оправдывает средства. Да, смотря какая, допустим, свержение Путина. Ну да, такая цель оправдывает средства. А если набить себе карманы, то такая цель не оправдывает средства. Понимаете? Поэтому все же, все же от вас самих зависит, как вы себе нарисуете. Вот поставили вот такую цель, да. И тогда не надо этого вопроса задавать. Он, он сам собой разрешится. Если эта цель будет достигнута, значит право иметь. Ну, логично я, в общем-то, рассуждаю туда, может быть, конечно, как-то не в соответствии с канонами. Для меня вы шизофреник, извините, Илья Иванов. Ну, что бывает Илья Иванов. Обычно психически больные люди видят и в других то же самое. Я вам скажу, Илья Иванов, у меня удивительно устойчивая психика. Мне самому даже это не нравится. Но она очень устойчивая, к сожалению. Это связано с фейками про коронавирус, с распространением дезинформации. Ватсап вообще себя очень странно ведет. То есть, если информационный мир... А должен был освободить человечество То вот те люди, которые Вдруг оседлали Информационный мир Они стали загонять Человечество в информационное Стойло, ну очень им нравится Это, понимаете, кандалы Очень они любят Так Вот такие дела Вячеслав, как вы можете доказать, что вы честнее Путина? Удивительная ситуация. Блин. Как можно доказать? Проще паренеры доказывать. Я всегда говорю, если ты такой честный, почему ты такой богатый? Если Путин такой честный, чего же он такой богатый? -то? А если Мальцев такой нечестный, то почему же он нищий? Голубчик. Можно взять... Тот период, хотя я никому не собираюсь ничего доказывать, можно взять тот период, когда Вова там был вице-губернатором Ленинграда, а Мальцев зампредседателя Саратской областной думы. Равноценные должности, согласитесь. Вот Интересный момент, да? Вова в тот, в тот момент имел какие-то там дома, да, он еще не был президентом, у него чего только там не было, все было, да? А, а в этот момент Мальцев, будучи зампредом Думы, у коммерсанта средней руки, который ну, потом недавно вот он сел и так далее, покупал катер Байланер 1952. За 10 тысяч долларов зампред Думы уже в то время в двух созывах зампред Думы и, и на, набрал в долг денег 10 тысяч долларов, чтобы купить катер, поддержанный у коммерсанта, который э, там, ну, понятно, да. Так что это привет, чувак. А, не, не знаю, скажи. Ну просто вот, когда у тебя была Берусь. возможность, когда у тебя была возможность, когда тебе предлагали молчать и воровать вместе со всеми этот народ, что ты сделал? Ну, Вообще, нахер пошел. Всех нахер. Да. А когда у него была, появилась возможность, он сразу приступил к действию. И да. до сих пор никак не оттащишь. А мальчик на трава на работу едет. Не, не на трава, я всегда ездил на машинах на работу. На трава я уже не помню, когда ездил. А машины я всегда покупал самые простые, самые дешевые. Я никогда не покупал особо дорогих машин, но кроме начала 90-х годов, когда были понты, было полно денег. Да? Своих, тогда, не на... своих, конечно. Я, я в органах государственной власти тогда не работал. Я возглавлял Альегра и в 93-м году там купил себе джип чероки там это было супер круто а депутатом я стал только в 94 так что э, э, как вам карантин в краснодарском крае ну сейчас все в разнос идет сейчас где-то какие-то карантины где-то закрывают как чечню где-то наоборот открывают Кого-то выбирают римским папой, у кого-то закрывают тесный бокс. Пассажирский поезд загорелся в Липецкой области. Но это вот плохой признак. Очень плохой. Если пассажирские поезда начинают гореть, то ничего хорошего. То есть волна аварий на железной дороге, конечно, будет, потому что с этим коронавирусом и так-то все разваливается. А с этим коронавирусом все вообще плохо. Сейчас метро, безусловно, будет лихорадить, авиация и железная дорога. То есть это... надо ожидать проблем. Мальцы, ты не нищий, у тебя есть друзья настоящие, они олигархи продажи, так что ты не прибедняйся, ты богат друзьями, а это дорого стоит к мне. У друзей это очень важно, соратники это очень важно, да. А деньги это уже второстепенно. Вы знаете, я никогда особо деньги не любил, и поэтому, наверное, деньги не любили меня. Ну, как-то так было всегда. «Мальц Путин угробил российский спорт в «Ну Путин, как и все эти КГБшники, и идиот. Мы же говорили по поводу спорта, что это единственная позиция, где еще что-то было. там, и, и эту позицию похерили». «Ответьте, Тим, пропавший подростковый». «Мы, Вахов, Подростка. «Так я просил мне написать, я что-то не видел письма-то. Вы мне напишите, пожалуйста». Слава, как фамилия Евстафича, которого ты губером... Забыл. ну Владимир Евставич, Родионов. Родионов Владимир Евстафич, который финансировал Автодор. Видишь, вот вспомнил. Родионов Владимир Евстафич. Там была и... и, и вернее, почему именно его-то и прикололи, да? Знаете, потому что в свое время там дети его угрожали. Мне пистолетом, да, там женщину пытались изнасиловать, но ну, я им навинтил, и навинтил хорошо, и они там потом обратились, ну, у них Николай Иванович Макаров, прокурор, был на в да, и он там делал какое-то против меня, а и депутатом был, возбудил, но ну, ну, ничего он со мной сделать не смог, и не по причине того, что я был депутатом, а совсем по другой причине, именно вот из-за друзей, про которых вы сказали, потому что у меня на каждом уровне тех, кто исполнял, были друзья. Поэтому оказалось, что эти парни-то и, и вроде не побитые были, вроде какие-то у них там шлипки только они получили, хотя у одного там носа, у другого грудак снесен. Так что, поэтому, конечно, а он там что-то заточился, начал выпендриваться, на его месте надо было бы извиниться, а он начал выпендриваться, ну вот, так и прикололись над ним. Он хотел губернатором бы быть. В Москве рабочие по поги при грунта, сотрудница ФРСБ умерла после обыска в ее квартире, она жила с каким-то кренделем, да, и этого Кренделя он в Росавиации, какой-то там работник какого-то этого, ну, какого-то предприятия, связанного с Росавиацией, и к ним пришли с обыском, отыскали переделанное оружие какое-то и так далее, и ее шарахнул эпилептический припадок, и она умерла от этого. Удивительно, да. Как можно от эпилепсии умереть? Тем более, я так понимаю, каким образом ее взяли в ФСБ, это считается у Путина военная служба. Как человек, страдающий эпилепсией, мог попасть на военную службу. Да? И ей тем более 31 год, то наверняка это не первый раз случилось. Да? Обычно, если женщина страдает эпилепсией, то у нее сразу же после замужества это случается, там, ну или там сначала как бы, сожительство с кем-то. Вот. И тут вопрос сразу, как про Шарикова, как же он служил в очистке, да, как же она служила в ФСБ? А... Так... А... «Слава, в качестве поддержки россиян нужно выделить портрет Путина на шлака». Не, я думаю, что не портрет Путина, а портрет жопы Путина, чтобы ее целовали. Там жопа Путина. А как же это? Это непременно. Мальц, почему актеры прогибаются под лубянку, чем их ГБшники больше взяли компроматом или пряником?» А почему вы актерам вешаете какие-то особые такие, я не знаю, качества? Кто такие актеры? Лицедеи, клоуны. Ну, они все, они за деньги вам и споют, и спляшут. Единицы из них порядочных людей. -то. Ну, вы же сами понимаете. А как а они, что хотите, вам отыграть? Что скажете, что отыграют комедию, так комедию, так трагедию, так трагедию. Им какая разница? Поэтому они привыкли участвовать в фарсе и работают, в общем за деньги и что хотите, сделать. «Эпилипс не препятствует службе в ГБ, ты просто не в курсе». Ну, не знаю, наверное, не в курсе. Вообще, как-то странно, если это у них считается военной службой, а там врыкают и затрясся. Удивительно. Приемные дочери собирались убить родителей под Курском. Жуткие какие-то сообщения. В Москве бомж ограбил и изнасиловал девушку. Две подруги сожгли чужую дачу ради лайков. Вот такие новости. В Санкт-Петербурге четверо мужчин похитили у курьера продукты. Это уже не первый случай. В Санкт-Петербурге, я так понимаю, за сутки уже у троих или у четверых. Это известный случай. Отобрали продукты. То есть мы знаем, гастарбайтеры у женщины отобрали продукты, мы знаем, отобрали пиццу, и вот этот, ну, три, да, три случая знаем. Еще какой-то был, что-то я забыл, надо погуглить. Такие вот дела. Так что, ну, будущее абсолютно прозрачно, да, помните, как в симбат там, Хоура, принц, помните, говорит, а не, это оракул, говорил оракул, что судьба в ее прозрачных водах, люди видны как камешки, вот абсолютно тут как раз тот самый момент, когда прозрачные воды и в них все абсолютно видно, ну 5 миллионов гастарбайтеров, как они будут питаться, конечно будут еду отбирать. Другого пути у них нет, Ну у них есть другой путь собраться и бомбить полковников Захарченко, и это было бы гораздо лучше, чем у бедных отнимать еду. Но им же никто не подскажет, да? где они будут этих полковников Захарченко искать, они там, с трудом некоторые знают язык и так далее. Рас в Россию могут запретить ввозить дешевое топливо, правительство сейчас планирует ограничить импорт бензина. В Российскую Федерацию, так как везде он стоит копейки, а в России хотят с этого получать бабло, то есть они будут доить свой народ. А соответственно, понимаете, стоимость горючего это стоимость сельхозпродукции сразу же. В каждом хлебушке да, ровно половина, наверное, это горючка, ну треть это точно, 40% вернее, точно горючее. Да? особенно, ну если это не Краснодар, там не Ростов, если это ближе к Саратову, плюс еще такое же количество это кредиты. Тут, представьте, повышают горючку, все сразу во сколько растет, растет хлеб, значит растет мясо сразу же автоматически, растет горючка, растут перевозки, мало того, что надо посеять, собрать э, и так далее, еще сколько раз надо перевести и все, короче, все обрастает, обрастает, обрастает. Три, четыре, пять раз за счет перевозок накладные расходы увеличиваются. Жуть, что они творят, подонки. Хотят денег, по-любому хотят денег из этой мертвой лошади, хотят еще что-то отсосать. Слава, да что доить-то, уже сиськи оторвали народу. Только, ну, у них получается как-то, видите. Видите? Они же видят, люди еще ездят на машинах, там что-то даже покупают. Сейчас, вон, видите, информация пошла, что увеличилось количество за этот месяц купленных автомашин. То есть, значит, у людей были деньги, они что-то покупают, чтобы вложить эти деньги. В Госдуме 99% враги народа. Конечно, враги народа, безусловно. Вот такие дела. И пишут, что вот э, Саудовский принц вову загнул очередной раз, значит, ультиматум поставила Саудовская Аравия, чтобы Россия уменьшила добычу. Ну, Россия и так, и так ее уменьшает, потому что многие месторождения очень дорогие, то есть там присосалось такое количество людей, что никак не получается оттуда добывать дешевую нефть, поэтому страшная совершенно для Вова ситуация, я так понимаю, что саудиты его нагнули и, в общем-то, Показывает всему миру, что вот этот великий переигрывальщик, да, абсолютное ничтожество. Ну да, видите, вот он там всех переигрывал. Почему этот переигрывальщик переигрывал? Да, потому что никто им серьезно не занимался ни разу. Он бабло отвезет, там аплодирует в Европе, там с Трампом как-то порешать. Ну, может, компромат, может, еще как-то. Тоже все нормально, да, то есть никто им серьезно не занимался. И тут паренек такой, 30-летний, появился, да, наследный принц, которому все похер. Где-то даже особо сильно и не учился, да, ну там как-то его тренировали, какие тренинги проводили. И так нахлобучил этого Вову, блядь, во все дыхательные пихательные. Вова-то разогнуться даже не может. Ладно, там Вову одного, еще других подтянул на это дело. В очередь строится Вову трахать. Молодец, 5 баллов. Трамп оценил возможность сокращения добычи нефти в США вслед за ОПЕК. Вот видите, оказывается, и Трампа тоже может когда хочет. Да? То есть ему тоже подкинули такую идейку, и, наверное, же не просто так. Понимаете, саудовского принца, наследного, который станет королем, Вова не может купить. И ничего предложить он ему не может. Понимаете? Саудовский принц, вот этот, который является министром обороны, тратит сейчас на оборону в шесть раз больше, чем Россия. Вова и запугать его никак не может. Так что, вот как-то так. Переигрывальщик переиграл.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 Закон-то по поводу Луны подписан еще в 2015 году, они что-то опоздали со своими криками, да, надо было еще, кстати, Обаму винить, Обама виноват. И что можно сказать по этому поводу?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 МИД предупредил об угрозе киберпандемии для человечества. Чего несут? Какие цифровые технологии. Они в этом вообще ничего не понимают. Весь этот МИД. Какая-то обнюханная шобла. что то пытается говорить о будущем. Элементарно. На два месяца вперед не видят эти ушлепки. На два месяца вперед. И говорят о чем-то. О каком-то далеком будущем. Жуткие ребята. Отель Мальцев Хаус. Да, кстати было бы не Да нет космоса, пишет. да ничего нет, ни вируса нет, ни космоса, Почему? Как, как, ничего у вас нет, да, странный вы человек, Александр Иванович, ничего у вас нет, да. может, у вас есть холодные котлеты там за пазухой. Да, как с вами связаться, Ладбахов? Как ВВ Мальцев64 собака gmail.com и в Телеграме у меня авторский канал Вячеслава Мальцева. Там никнейм мой есть. Вы можете по этому никнейму прислать мне сообщение, любое. Ее плохо будет видно, как и Луну-Земли есть только в телескоп. Да вы что? Во-первых, там нет атмосферы. Во-вторых, Земля гораздо больше Луны. Представляете, там она будет в полнеба казаться. Нет, будет видно очень хорошо. В этом-то весь и кайф. И самое главное, свободное в свободном, да? Это будет просто великолепно. Так что вот идея такая. Так... Слава, смотрели интервью Гордона с Путлера, Швейцом? Не, не смотрел, я говорю, ну мне это не особо интересно, я что-то не знаю, что такое из себя представляет Путлер, что ли. Он для меня как открытая книга. Это, мне вообще неинтересно там копаться в этом говне. Да, вот, это, это, этим говном он стал там восток-то лет, а этим востоком он всегда был говном, всегда будет говном. Лукашенко призвал ужесточить режим самоизоляции до темноты в глазах, то есть его проняло, конечно, то есть на нее наехали, что он там режим самоизоляции не делает, а он воспринимал это как подвиг, ну или как на крайнюю необходимость, потому что как он может вести изоляцию, ни денег, ничего нет, завтра зубы на полку и люди его вынесут, он не дурак, он не Путин, он это прекрасно понимает. Так, Вячеслав, как вы можете доказать, что вы честнее Путина? Я не собираюсь никому ничего доказывать, абсолютно. А вас, если вы еще раз это напишете, я забаню, потому что один раз я вам ответил, и вы знаете, я думаю, что это аксиома, и она не требует доказательств, что Мальцев честнее Путина. Это аксиома. Россия требует от США освобождения своих граждан, то есть вот это те граждан в США в связи с коронавирусом освободить, которые типа будто торговали оружием или типа того летчинка торговали кокаином и прочее, прочее, прочее. То есть вся вот эта шобла, которая там как э, сынок депутатский э, в интернете там э, какие-то подделывал карточки, да, чтобы деньги воровать и так далее. То есть она должна быть отпущена эта шобла, потому что Россия просит и потому что коронавирус обхо хочешься. Так, а. такие вот дела. Ага. Голосовал за вас. Спасибо большое, Вячеслав, а во Франции продукты дорожают. Да прекратите, что это они будут дорожать. Нет, конечно. В этом отношении тут все в порядке. Так что-то подвисло у меня. Чат подвис. Полиция обнаружила тело внучки бывшего генерального прокурора Роберта Кеннеди, ну, сенатора Кеннеди. Того, который брат Президента Кеннеди То есть я так понял Что его 40-летняя Внучка вместе со своим Сыном поплыли На каное за мечом Который у... У... У... Мячик упал в реку да, Они решили его достать Потом река подхватила Это каное, унесла их, потом искали Долго, вот сейчас тело Этой женщины нашли То есть случилось то, что в определенных кругах называют проклятие семьи Кеннеди, если вы наберете даже в интернете, то наверняка очень сильно удивитесь, потому что практически никто из членов семьи Кеннеди не умирает своей смертью, да? вы помните как пропал его сын на самолете, а до этого брат взорвался на самолете, да, там, над, фак, чуть ли не над Лондоном, там, над Великобританией, ну много-много там, если взять перечень всех, кто там погиб, пропал, в основном они тонут, гибнут на самолетах или просто падают, остаются целыми, но падают на самолеты, гибнут другие люди, кто рядом, то есть авиационные аварии их преследуют, и вот э, такие неприятности с водой, ну и понятно, что э, самого Джон Кеннеди застрелили, да? То есть, ну, вроде больше никого... А, ну, брата Роберта застрелили тоже, да, двоих застрелили, остальные, кто на самолете, кто так утонул. Ну, очень жуть какая-то, конечно. Даже обсуждать это не хочу, потому что, если вы меня спросите, как криминолог, я вам скажу, это против всех законов, да. Ну, нельзя быть настолько виктивными чтобы притягивать к себе такое количество несчастных случаев. Ну, можно притягивать к себе преступления, да, ну, там, вот убили одного, застрелили другого, да, там, можно, но чтобы такое количество несчастных случаев было, это уже какое-то проклятие. Действительно, это уже не в рамках а, находится, наверное. Вот логики криминологии да, находится уже в рамках э, мистики какой-то. Что такое? У меня чат упал. И честно говоря, не пойму почему. Сейчас попробую как-то в новом окне открыть, может быть запустится. Не, не запускается. Бывает такое. А, вот запустится, А есть проклятие семьи Путиных? Вот видите, как это не странно, что у таких поганых семей проклятий нет. А у приличных вот вдруг возникают такие проклятия и э, жуткие дела. Да. Ну, сам Джон Кеннеди, если вы помните, как его спросили, э, как он стал героем, он сказал... «Японцы утопили мою лодку». Он был командиром торпедного катера, который разрубил пополам. И долгое время находился в воде. Мальц какого хрена Путлер с своим вагнерсом лез в Африку, и там граждану африканских стран пальцы отрезать? Ну как, они-то лезут туда не пальцы отрезать, они-то лезут туда грабить, это же понятно». То есть это грабители, для чего они э, вот такую армию головорезов содержат. Понятно, что применить эту армию головорезов в России. А за счет чего ее содержать? За счет своих денег они не хотят. Поэтому эта армия головорезов мало того, что сама себя содержит, она еще им деньги зарабатывает, да, там из этой Африки. И они большое количество подтягивают, проверяют. Там наверняка у них КГБшники мерзкие сидят, которые смотрят, так сказать, моральный облик и самых гнусных записывают да, в свое буржуинство. Но вы понимаете, что самые гнусные, они в самый ответственный момент перекинутся. Путин думает, что он будет их там оплачивать, и они будут ему служить. Когда все начнется, эти деньги Путин может в жопу себе засунуть. Потому что люди с оружием, когда все начнется, возьмут денег столько, сколько им нужно. Он этого не учитывает. Что они будут у него милостинку, что ли, как сейчас, просить? Да нахер это нужно, если они обучены, если у них есть определенная структура и есть оружие. Так что путинцы, конечно, немножко не догоняют. Они не понимают, что такое наемник. Им книжки надо читать. Как раз знаешь, в детстве, блядь, Канан -Дойли не читал этот придурок. Так. Напоминаю, что вы смотрите канал «Народовластие», программа «Плохие новости». Так, что тут еще хотел я вам рассказать. Ну, наверное, почитаю я донаты и будем заканчивать. А то меня упрекают то, что я долго, особенно в последнее время, стал вести программы. Так. Опа. Бен, 61, да здравствует, революция, долой фашистский режим, Слава, спасибо тебе за огр огромное, за твой нелегкий труд, я благодаря тебе открыл глаза, слушай, твои эфиры, 16-го года победа будет за нами, спасибо. Бен, э, пожалуйста, конечно, но глаза ты открыл по одной только причине, знаешь, по какой, потому что они у тебя есть. Это же очень важно, если вот основная масса ватников слепые, они же их никогда не откроют, Понимаешь? Они, когда мы скинем этого фюрера, они же не откроют глаза, они будут некоторое время смотреть уже, сейчас они глазами фюрера смотрят, а будут смотреть глазами того, кого они будут считать фюрером. Ну, Мальцев придет, они будут его глазами смотреть. Навальный они будут глазами Навального, Гиркина они будут глазами Гиркина смотреть и так далее. Понимаешь? Поэтому очень важно иметь свои собственные глаза чтобы их могли открыть. Это очень важно. Спасибо. Дариус. Лабос раз, Лабос вакарас, Дариус. Очень приятно. У меня с литвой, с литовцами связаны только положительные эмоции. Вот. Потрясающе, да? То есть ни одной, ни одного негативного случая. Масса в жизни общение общения, Масса вещей, про которые я даже сейчас и не, не буду говорить, не могу сказать. И даже вот последнее очень важное и доброе дело для спасения моей семьи сделали люди литовской национальности. Я поэтому, когда кто-то мне говорит «Лабус вакарас», мне очень приятно. Спасибо, Дарюс. Анатолий. Спасибо, Анатолий. Валерий СП, спасибо, Артур СТ, на усмотрение, почта 03 апреля, 21.20, да, хорошо, я что-то, видите, сегодня, опять у нас выход, мы осуществляли выход, у нас выход, как, знаете, куда-то в зону Чернобыля, это надо одеваться, готовить соответствующие документы там и так далее, потом проходить там все круги ада, потом возвращаться, и в обратном порядке, только уже все, что мы принесли, купили, надо перемыть, раздеться, все это снять, самим продезинфицироваться, то есть это, это такое количество времени занимает просто немыслимое. Но у нас нет другого выхода, если бы я был один, я бы совершенно спокойно ходил, как есть, мне было бы наплевать, да, я бы раз 500 переболел всякими разными гриппами и даже русским гриппом, от которого 300 тысяч померло, говорят, в мире, поэтому я как-то сильно не боюсь, но у меня дети малые, поэтому мне не очень хочется их заразить, Вячеслав, привет, привет, Вада, Вадас. Здравия вам и семье Некоторые из ватников вообще не пробиваются Скидываю ссылки, ссылки на ваш канал Провожу диалоги с ними Сука, не вырубаются Называют вас предателем Начинают их рвать технично Как вы учили, суки Уходят от ответа Плавать начинают Как их на, на, наказать Уважение, Вадим Вадим, как ты их накажешь? Они сами себя наказали У них нет мозга Кого Бог хочет погубить, того Он прежде всего лишает разума. Это древние говорили. О чем речь? Они сами себя погубили. Это еще и как-то их наказывать. Никак ты их не накажешь. Они уж наказаны. Спасибо. Бододик. Слышал в прошлой программе про крошки со стола и муча. Посмотрите фильм платформу да да там все наглядно показано как у нас в стране происходит только без детей совсем всем, всем советую посмотреть да мне э, скинул э, наш товарищ один вот и я посмотрел этот фильм да, да. Ос особый такой цимус да и причем я всегда понимал что вот крошки со стола одних другим третьим и так далее и так в этом фильме это и показано. Вдруг в России мало больных коронавирусом, так как многие уже переболели крымовирусом. Дядя Слав, э сделайте, пожалуйста, короткий ролик, обращение для Ваты. Настал время активно представлять вас народу как будущего лидера. Или, может быть, кто-то сможет сделать короткую нарезку для э да, здравствует". Голдстейн. <свист> Голдстейн <Goldstein, свист> персонаж. 384 год, помните. да, там Старший брат, а как антипод из-за границы Голдстейн. Очень хорошо, да. Спасибо. Интересная мысль. Но ну, я думаю, что лучше всего, наверное, прямо в ближайшее время а, зачитать программу. Нашу программу, как-то ее может быть, вот то, что я делал на Новый год, может быть, с дополнениями, а может быть, как-то еще короче сделать, чтобы она там в пять минут ложилась или даже в три. Подумаем. Укупник Аркадий, спасибо, Аркаша. Так, спасибо. Татьяна с уважением из Владивостока. Спасибо, Татьяна. Большое спасибо. Так и смотрим, что прислали в донат студии мобильной студии, студии на колесах. Сейчас посмотрим. Так. Ага. Вот вы знаете.. Минус автоматизма какой? Вот, э, информационная эпоха э, еще дает определенные минусы. вот Почему дети быстро, они же не понимают, что они делают, но владеют очень часто гаджетами лучше нас, особенно совсем маленькие. Вот у меня ребенок, ну, еще, ну, там, годик да, с небольшим а уже все нажимает, уже как-то я блокирую телефон, а она умудряется разблокировать. Я, я понять не могу, как она это делает, но она его реально разблокирует. Но видите, в чем проблема, вот сейчас я почему я об этом говорю. Выполняю последовательно те действия, которые всегда, и что-то не получается. Ну, что-то что пошло не так. И сразу такой ступор, потому что что-то пошло не так. Вот это вот очень важная такая детская болезнь информационного мира, что что-то, если идет не так с точки зрения информационной техники, да, то человек теряется. То есть вот эти алгоритмы еще не отработаны. Только автоматизм пока. Константин, на усмотрение Спасибо не патриот на студию, спасибо, Винсент. добрый вечер, спасибо за, вам за вашу работу, на детальку, спасибо, так красиво, на детальку, Елена Альба, СПБ, на дело, спасибо, я с вами с февраля 14, очень хорошо, большое спасибо, Елена, Владимир, Славус, с уважением, на студию, шестое число, спасибо большое, огромное спасибо, что вы смотрите, так, и, наверное, будем заканчивать. Еще раз прошу посмотреть Ивана и завтра напишите, как вам понравилось, какие предложения, потому что мы сейчас будем дополнять канал, будем расширять и очень важно. Чтобы вы были нашими корреспондентами, присылали сюжеты, надо как можно больше интересного материала, чтобы люди видели это не по телевизору, а чтобы они находились в интернете. Сейчас огромное количество людей сидит в этом гребанном карантине, так надо их загрузить а нам, а не дать, чтобы их грузили всякие Киселевы там и прочее. То есть, чтобы они не слушали путинцев Спасибо Да здравствует революция, до свидания, до завтра